всех приветствую на канале взломостойки двери» сейфа компании монолит сегодня у нас очень э, интересный гость гость который даст именно ответы на вопросы очень часто задаваемые я э, упросил его чтобы он э, мы сейчас обсудим те вопросы которые часто задают потому что на них приходится отвечать по несколько раз в неделю одни и те же как бы ответы мы зафиксируем это видео и нам будет как бы людям будет проще ориентироваться представляю гостя это Олег Олег который изобретатель и производитель замков украинского производства замков Филин приветствую Олег приветствую с Олегом ну я лично не могу точно вспомнить год но так, предварительно, где-то с 2009 года, наверное, ну вот я помню первое знакомство, это было в 2009 году, Олег, уже тогда у него были эти замки, естественно, то есть с того времени много поменялось, и об этом мы сейчас как раз и поговорим, то есть что поменялось, как они ушли, замки вперед, управление замками, Поэтому начнем с того, что этот замок полностью, ну вот есть замки, допустим, гардианы очень схожего формата, как бы управляющие элементы. То есть, то есть это исполнительный, исполнительный механизм, он может управляться, скажем так, ну просто подачей питания 12 вольт. То есть и секретность он будет иметь ровно такую, какое устройство будет на него подавать. То есть если это будет скажем так, просто тумблер где-то спрятанный, то, соответственно, секретность будет заключаться в этом. Если это будет супершифрованный сигнал, который будет там через картоприемник передаваться, то есть либо какой-то радиосигнал, то эта секретность будет такова. И то же самое, на первый взгляд, такого же формата, то есть форм-фактор у них практически одинаковый. Но вот с, с определенными особенностями, Особен... да, особенности сейчас Олег вот как раз и скажет, в чем преимущество, допустим, той модели, почему они не стали, допустим, использовать уже готовый вариант, который на самом деле это не такой далеко не дорогой замок, который можно было бы без мороки просто ставить и управлять его уже конкретно управляемый Управление брать, допустим, молебы мух, но все равно пошел путем непростым, то есть все получается, сам даже запирающий механизм решил производить сам. А почему к такому пришел, Олег? Ну, потому что электроника это хорошо, электроника да. у нас была с самого начала, угу. электроника улучшалась со временем. Сначала простая, потом более сложная. А механизмов своих не было не было вот. угу. были одноригельные механизмы а я помню нас. да да вот. тоже с не был тоже год, с да, да, да да но в одноригельных механизмах не было вертушка угу. вот здесь вертушок есть да. мы из тоже сделали вертушок угу. вот. ну и скажем так сделали механизм очень достойный в плане того, что мы его делаем полностью с нержавейки. Да, материалы подобрали. Мы ему. делаем, мы разнесли регеля, угу. ну да, да. два вместе регила. Ну понятно, один рез примерно. Э, да, один рез. да Здесь да, надо да, больше да. резать. Понятно. Надо, площадь реза да, больше. Э, надо притвор больше резать, угу. это все время. Согласен. Вот. Ну и плюс длина регилей, хоть она внешне как бы одинаковая, но внутри там у нас в два раза больше, чем здесь. Ну то что да, то что замки будут работать не на изламывание ригеля, а на, на срезание, то есть будет работать, допустим, при воздействии на притвор, на слом то ригеля будет не выгинаться они будут как бы работать на срезание то есть здесь как бы ригель он практически здесь и заканчивается да, да. а здесь ты говоришь он еще остается 20 поряд... миллиметров здесь 20 миллиметров внутри остается замка. внутри замка и нержавейка и да, нержавейка. Да, да, перепилить да. в два раза ну, больше понятно, времени понятно. потратить конечно замок. конечно конечно вот, поэтому, как бы, э, само время нам продиктовало, что надо сделать свое. Да, тенденции. Да, тенденции. А плюс у нас еще есть мощные четырехригельные э, механизмы. Тоже вашего производства. Тоже наше производство. Вылет ригелей 32 мм. Угу. Там и для гаражных ворот отлично. И все остальное. Как а на замках его... цилиндровых я... да, тоже 32 мм. Да, 3. я его покажу чуть позже. Да, да. И хорошо, и... хорошо. Вот. Это вся есть информация на сайте Замок невидимка. Замок -невидимка .ua .ua, то есть это официальный сайт производителя украинских замков филин. Значит, ну и давай по, по, электронике. по электронике. да, чем вообще есть... это управлять, да? Как я уже сказал, это может быть образно чуть ли там не, если сюда вот, ну, рассматривать, принцип действия, электро... допустим, люди очень часто зайдут в вопрос, может электрозамок мне поставить? И меня всегда, допустим, одно, то, что мне как бы, хочется у них спросить, что они хотят получить, как бы, ну, поставить электрозамок хотят они получить дополнительную секретность, либо они удобства хотят получить, либо они хотят получить себе ну, головную боль. то есть ну, как, как Просто у человека замок, как бы электрозамок, это, вот как вот я понял у людей, как они воспринимают, это невидимый замок, то есть ну, это первое, то что, да, момент неожиданности, то есть да. Это вот, то, что они, как бы, видят, это момент неожиданности. И в принципе на этом у них все останавливается. То есть, их не, как бы, ну, погружение в этот вопрос у них вот на, на вот это месте оно останавливается у них как бы вопрос чем он будет управляться то есть они уже как-то ну начинают ну они даже вот мы об этом поговорим чем оно будет питаться то есть ну если допустим пропало электричество то есть люди как бы ну более так глубоко не погружаются они представили что они поставили замок невидимый и получается все у них сразу же как бы э, подскочила как бы Euh, ну, назовем это взломостойкость двери, она сразу же подскочила в разы. Но в моем понимании, в моем понимании, э э, этот механизм должен быть в первую очередь надежный. То есть, почему я вот как бы э немного замков могу рекомендовать, вот э такого плана э зам замков электро э электрон э электрон э электромеханических замков. То есть, электромеханических замков, то есть, их... Там, на самом деле, сейчас с китайских масса, то есть, но ну, я вообще их все... То, что мне люди, как бы, заказчики говорят, что давайте тот замок называют, но ну, я не буду, как бы, называть их не название. Сейчас уже названий очень много, все они, грубо говоря, плюс-минус одинаковые, но надежность этого всего, ну, настолько, как бы, вызывает сомнение, то, то совать их, допустим, в своей двери, я вообще не рекомендую. В отличие, допустим, от немногих производителей, один такой производитель это замки Филин почему потому что повторяю то есть уже больше десяти лет как бы работает эта ну, компания очень репутация как бы ну компания своей репутации дорожит то есть но ну, я не слышал то есть плохих каких-то ну, негативного негатива какого-либо то есть в отношении продукции Филин я ее не рекламирую я никогда ее не навязываю но я ну, люди анализ, сами, да, люди сами, ходят, как бы, я спрашивают. говорю, что, да, вот изучите замки филин, то есть они изучают и приходят к выводу, что, да, они, они достойные, Поэтому, а вот теперь мы как бы, переходим к тому, что чем этим управлять. Вот, допустим, да. электром, вот у нас задвижка имеется, у нее два провода, два провода, то есть чем это управляется, допустим, в самом бюджетном варианте? Ну, скажем так, замок врезается в полотно двери, угу. выводится провод. Можно, можно выводить провод как с торца двери петлевой части, для того, чтобы дальше этот провод пошел к мозгам. Uh -huh, да. вот, можно использовать либо гибкий переход, либо контактные группы, которые... Скрытые, да, скрытые да которые при, при закрывании двери они сосмыкаются. Да, да, да это, это самый изящный это, вариант. Чиста, надежные да. контактные группы, которые мы, в принципе, ставим уже 10 лет. Да, и да, вопросов да. по ним не возникает. Согласен. А, по поводу затрону еще по поводу механизмов э, внутренности да Эдва... но это, о надежности, э, мы это... Мы... Да, о надежности надежности это тоже хотел спросить э, э, как вот здесь вот да, так и да. здесь. здесь стоит соленоид Исполь... нет э, используется э, не... электромоторный механизм а там... и здесь а, ну, ну тут как э, бы... он одинаковый Абсолютно. Но По... здесь услышится, как оно работает, как вот как шестеренка, даже такое да. да. да. А здесь он именно выкидывается. Здесь я такого никогда не ощущал, как шестеренка. Тут как э... шестеренка, потому что у нас есть свои... Э, на В Ми... конструкции. Да, да, да. Но... Э, Электродвигатель с редуктором есть там, да. и электродвигатель с редуктором есть здесь. Угу. Надежность этого электродвигателя очень высокая. За 10 лет у нас ни одного отката. Ни одного. От вот ни это очень этого. важно, да. Это очень э -э важно. Что там? Что здесь? Да, Механика. вот я, Да, вот эти тоже неубиваемые. И Почему мы? Да, я их не рекомендую, я их рекомендую, и, потому что они также неубиваемы. Но это только исполнительный механизм, а вот мы пойдем дальше да. по цепочке. Но пока они исполнительные. Они неубиваемые, поэтому. В плане механики, что здесь, что там, я могу сказать только очень положительно, конструкция тоже неубиваемая, так что, да. в принципе, дальше идет электроника. Вот по электронике да. это, да, ну, вот самая это самая так, вопрос, чтобы, Об, так, более обширный, чтобы да. так понимали люди, что электроника тоже вылетает. Она, она может вылететь, может, есть, да. по статистике такой вылет, это примерно... Ну, Пол процента. Я скажу ну, это немного, но немного. пол процента. Конечно. Пол процента. Поэтому э, всегда нужно понимать, угу. на какую, скажем так, э, на какие риски. Степень риска. Да, Оценивать степень риска. Оценив. То, что ты получаешь. Либо, либо э, это невскрываемая дверь, угу. вот, либо это э, дверь без такого замка, да. которую в принципе будет по времени занимать вскрытие меньше. Особенно если у людей, скажем так, цилиндры более низкого класса. Угу. Не, я не говорю про ну, топовый, да, мы цилиндров. не говорим о топовом, да, я тоже. А э, благодаря тому, что можно поставить более дешевый цилиндр, угу. даже я бы и посоветовал бы поставить да. самый дешевый угу, цилиндр, но угу. имея вот такие механизмы, да. то есть тут уже получается так. Открыли цилиндр, дальше дело не пошло. Понял. И по, по способам управления у нас, когда мы только начинали, у угу. нас был всего лишь, так чтобы понять развитие, Да, да, да у да, нас да. был только один способ управления, это радиобревок? Нет, это Не так радио? называемые проксимити а, ну, RFID карточки, Р, вот как домофоны Да я понял, понял Только понял. в отличие от домофона у нас Код вот этот считыватель, да, этот датчик да. он скрытый, да. он находится под RTF угу. накладкой и мы просто подносим ключиком туда да. и электроника дает команду замку открыться, вот с этого мы начинали, они и сейчас топовые они сейчас тоже, это считается вообще RFID это считается самое надежное. Считается, потому что у них нет батареек внутри, потому что они, их не надо обслуживать. Цилиндр X1R, вот самое у него тоже топовая получается, именно передача данных тоже на RF-картах. Да, вот RFID-карта. Да, RFID Но там э считыватель виден. А не, не факт, не факт. То есть ну, не важно важно, его... но здесь мы говорим о цене, то есть здесь мы просто сравниваем решение, решение. за полторы тысячи евро. Ну, ну это да. решение полторы тысячи евро. То есть, но ну, этот замок стоит один, замок стоит полторы тысячи евро. Да, ну плюс электроника и то-то-то, оно набегает да. порядка двух тысяч. Поэтому здесь мы сравним несравнимые вещи, но сам факт, что именно способ передачи данных он такой же, как был более 19 лет назад. Мы начали расширять э, линейку, линейку uh -huh. управления именно замков. То есть это не просто RFID уже было, uh -huh. это уже были радиопульты. Причем э, это уже были радиопульты с диалоговым шифрованием. То есть это уже э, пульты, которые э, защищены на 100% от всевозможных граберов. А как именно? Ну, ну, я даже не знаю, будем ли, шиф... будем ли мы такую как бы, тему поднимать? Ну условно да, я да, могу ну, так ну, да, сказать. Скользь, да. Дальше, дальше следующий э, тип управления это через э, GSM управление. Угу. Вот, сейчас но это получается не просто дозвонился, на но номер он открылся. У нас были модели поначалу. Да, когда просто дозвонился, просто дозвонился да, да, но да. вот уже год угу. мы от них отошли. У нас управление уже более защищенное, более глубоко типа дозванивается, а потом еще вводят а какие-то. Можно сначала цифры. ввести, допустим, от 1 до 16 цифр пароль. Угу, угу, вот, угу. И дальше, то есть, ну, поняли, мы перестали делать такие модели, которые открываются пустым звонком. Понял, понял понял понял. потому что сейчас сплошь и рядом подмена номера и так ну, далее, ясно и так ясно, далее. ясно ясно хорошо вот и плюс э, это не только gsm дальше расширяем э, список управления это э, у нас э, ну, скажем так биометрические системы uh -huh. сейчас будут э, антивандальные биометрические системы вводиться. Uh -huh. антивандальные я понял понял да плюс э, бесконтактной э, метки, так называемые hands-free. То есть это приближение. Просто не надо ничего э, нажимать на брелке. Может просто иметь в кармане этот брелок. Короче говоря, к двери, как, как к машине подошел. Да. Да, это то, что... Замок бы, ну... э, увидел метку, мы просто делаем манипуляцию с ручкой, и замок автоматически да. открывается. Да, да, то да, есть да. как в автомобиле. Ну это как бы да, это вот и, ну, реально... И быть... э, что еще самое немаловажное, это автономность работы замков. Давай попозже. Давай получается сейчас о секретности, то есть, ну, уже бы, ну, закрутим ну, до конца. То есть я пару вопросов, потом по порядку пойдем у, получается, у автономности, да, вот по, по управлению автономностью. Если Мы говорить сейчас, да, о секретности. Если говорить о секретности, то риф uh, ну, вот эти вот карды, да, они, uh, они, uh, их можно копировать. Да. их можно скопировать э, скажем так а сгенерировать вот допустим разные не, сгенерировать ну нельзя. да здесь вопрос копирования это ну чуть-чуть нет не, ну это, не, но не, это нужно чтобы под, чтобы этот брелок попал в жизнь ну как бы да, да. А сгенерировать зная даже да, где да, находится да. этот щит тут вопрос больше сгенерировать да, не получится. Да. но вот это как бы да это самое важное. потому что скопировать это ну, не, не, ну, нельзя его как бы брать э, то есть ну э, как бы, ну, пока ну, если слишком уж глубоко не погружаться вот мы опять же возвращаемся к вопросу Человек хочет электрозамок, он хочет, э, то есть, э, как бы им управлять и дать какую-то дополнительную секретность двери. Э, ну, там, не будем говорить о том, что там э, от силового взлома пока, допустим, от того, что вот чистого вскрытия за 10 лет ни одного э, у нас ни одного прецедента не было. Э, Чтобы чистую как бы его открыли, да, да, да. да Мало того, даже, даже, с FID такими простыми угу, на, на первый взгляд угу. э, копируемыми системами. Да, да. Плюс э, есть же у нас еще модели простые на радиопультах, которые тоже э, имеют, ну скажем так, э, ну их не просто там э, подобрать, но ну, там полтора миллиона комбинаций, например. Ну, но это при... считается простые плитки ну, И то, и то э, у нас не было прецедентов в плане, потому что э, дверь с таким замком да. это... Скажем так, неоткрытое пространство, это не автостоянка, это да, да. многие боятся, что кто -то, во кто-то поймал какой-то код от брелка. Много неизвестных каких-то, да, э, да, Ну поймал код от брелка, ага. да? э, где он, откуда он прилетел, не, на нем же не написано номер квартиры там, и номер дома, и номер улицы, правильно? Хорошо. Поэтому даже такие брелки и то, и то, они... А все оправдали защищают. себя, оправдали. Конечно теперь опять же то есть продолжаем то есть вот человек хочет дополнительную секретность олег правильно сказал он сказал как-то это не утаил то есть он сказал то есть это можно решить получается топовым цилиндром там за 15 тысяч гривен за 10 тысяч гривен то есть поставив цилиндр то есть ты в принципе секретность ту получаешь которую тоже можно не бояться что пришли там чистую открыли но здесь вопрос электрозамка это то что в нему как бы, ну, нет, во-первых, он может служить как неизвестное, то есть, ну, уже подошел, как бы, к двери, подошел броненакладку и посмотрел, ты уже понимаешь, какой цилиндр. Ну, и, в принципе, уже понимаешь, к чему готовиться. То есть там сверлить его, либо это. Здесь, допустим, я подошел к двери, такого замка его никак не видно. Ну, не видно да. Даже ну, да, есть... но ну, а потом уже начинает, пока, ну Олег я полностью согласен, перешел, уже даже ты знаешь, что там электрозамок, то это уже надо как-то ловить этот сигнал, как-то его генерировать. Это уже совершенно другая. То есть вариант, когда ты видишь цилиндр, хоть он за 15, хоть за 10. Пошел его сверлить, ломать, то есть все уже зависит от двери. В любом случае, то есть по, по дверям, то есть это очень универсальное устройство, вот, вот этот замок. Причем доп... если добавить второй механизм, вот такой. Ну это как бы прижать углы можно одной от двери. двери да, да, да, вверху и внизу прижать углы. Угу то это со, уже со на порядок. И, и можно как бы компенсировать дверь. То есть да, не в каждую дверь имеет даже смысл ставить цилиндр за 10 тысяч гривен. Вот это как бы тоже можно вот именно почеркнуть вот такой важный момент. Ставить цилиндр там за 10, за 15, за 8 тысяч гривен в большинство дверей вообще не имеет смысла. А добавить электрозамок, он все равно, то есть разница вот именно по вложенным средствам, там вложенным, там сейчас мы к ценам перейдем, там 200-300 долларов либо в электрозамок, либо 200-300 долларов в цилиндр, то полученный результат, он значительно будет в сторону именно электрозамка, он будет больше. То есть, по сравнению с вложенным там в цилиндр в двери, которая там, ну, никакая, скажем так, дверь, либо средняя дверь, электрозамок все равно даст ей больше в сумме защитных свойств. Это 100%. Теперь, допустим, к тому, что вот... Способ передачи данных мы обсудили, mm -hmm. то есть э, карты, э, то есть это радиобрелки, это GSM, который уже кроме дозвона, он еще и какой-то передает ну, код. Это уже совершенно... Ну, еще немаловажно еще uh -huh. GSM, есть возможность поставить датчики, как э, наши фирменные датчики угу. замочной скважины, да, да, есть такое, и, тогда, э, и датчики вибрации, у вас датчики тоже есть. вибрации угу. инфракрасные датчики замочной скважины, которые сообщат владельцу да, э, да. попытку да, да, начала вскрытия да, механических замков. Угу. Я понял, понял, да. В отличие от того, когда обычные датчики у пультовых охран и так далее уже в при открытии двери срабатывают только когда уже дверь открыта. Угу. Вот, то есть, но, но здесь мы же выигрываем мы выигрываем как минимум очень много времени. Понятно, согласен, да. А, то есть э, в этом плане, да, то есть э, по, еще как бы вот это подытожим. Получается, если уже рассматривается GSM вариант вот этого замка, GSM да, вариант замка, То есть датчик это мы его специально включили в комплект. Угу, уже есть готовый да, комплект, комплект. они все идут с датчиками, У потому угу. что... Ну как бы только управление открыть-закрыть с телефона, как бы, ну, ну это понятно, не... понятно, понятно. А вот информационная, скажем так, составляющая, то есть... Снимать информацию. Снимать информацию угу. о состоянии тревоги, или, например, получать информацию сервисную, например, когда ребенок пришел со школы, ну, он открыл замок, угу. а вы получаете СМС, угу. что ваш замок открыт-закрыт, да, то, да, да. то это сервисная СМС. Ну, да, и, да. и, и просто открыть-закрыть с телефона, там на расстоянии тоже. Полезно. согласен а, плюс еще плюс еще вот допустим там модели прошлого года конца uh -huh. прошлого года uh -huh. это уже интернетовские управление интернетовское через приложение например Wi-Fi, мы... получается wi там wi стоит, да, да, wi -Fi wi -Fi модуль стоит вай фный модуль домашний роутер ну, понятно. Э, можно то же самое с телефона но не, уже не через черезм канал а через приложение. Я получать понимаю. тоже открывать-закрывать замок дистанционно. Понимаю. То есть мы сейчас, я хочу сразу сказать, что мы не говорим именно о глубоких философских вопросах. Там сейчас понятно, можно начать рассматривать, что это вообще как бы Но... роутер взломали, туда залезли, как бы это все как бы, ну мы не, мы не будем сюда лезть. То есть ну, если так как бы рассматривать, то ну можно, я же повторяю, то есть управлять замком можно просто сюда подсоединить 12 вольт в разрыве поставить жалобочку кнопочку спрятать ее то есть да, ну, это и тот который это будет говорить он будет говорить что эта кнопочка это надежнее чем вы вы все это в интернет выбрасываете что через это как бы ну, не те вопросы которые здесь будут обсуждаться то есть это это не то то есть ну, можно было бы да вот, простой способ лайфхак для для вот таких умельцев ставится 12 вольт, ставится геркон, то есть вот буквально в смысле геркон ну, или, или, или, или даже, к примеру, там простейшая там автомобильная сигнальная ну, Цен... да. Цен... управление центральным замком, да, да Но даже дело в том, что электроника вот почему да, мы, да, э, да. свою электронику для этого разработали, потому что в нашей электронике э, предусмотрены э, системы защиты от того же там разряда аккумуляторов, угу. э, предусмотрено, что э, если аккумулятор приходит в негодность, у нас автоматически замок разблокируется. Ага. У нас есть пожарные в замках, есть пожарные датчики. То есть, если в помещении пожара замок закрыт, он откроется. Ну, это философия, да. То есть, сейчас <с university> вот это мы вынесем последним пунктом. Вот это как бы, ну, с точки зрения уже как пиковая защиты, конечно, вот это все, что перечисляем, оно как бы... Может сыграть в обратную, но я же говорю, тут вот мы начнем, подытожим по вот этому, как бы что в интернет там, что вот это открывается оно, просто поставить геркон в каком-то месте, поднес магнит, оно замкнуло, типа замок открылся, можно как можно бы и так, и так можно и так устарить и это да, не выкладывать никакую информацию в интернет, не подсоединяться к роутеру. Но при этом, то есть это ну, разные мы вещи. Мы но... даем это на выбор, как говорится. Да, Вы да. Человек сам выбирает. Берете вот механизм, да, да, да, либо он, этот, либо Да, этот. да. Вот, есть механизм, который он исполнительный, к нему можно что угодно то есть подсоединить. Поэтому мы сегодня именно обсуждаем, что можно подсоединить. Плюсы, минусы того или иного как бы, варианта подключения. И, и что самое важное, мы как бы поговорим о ценах всего этого. Есть, чтобы человек тоже понимал, сколько это все выйдет. Мы, мы э, вот зафиксировали то, что самый максимум, самый максимум, что может быть, он может 1500 тысячи евро стоить. Тут мы как бы себя ни в чем не ущемляем, вообще ни в чем. Если мы, допустим, в этом ущемляем себя, в чем-то, э, в этом мы уже получаем больше чуть-чуть. Э, допустим, добавив еще там 100 долларов, мы получаем еще чуть больше. Там еще там 200, мы получаем еще чуть больше. То здесь мы как бы две 2000, 1500, 2000, мы получаем как бы все максимум, но то есть надо тоже отталкиваться от цены, то есть ну, не всегда можно заплатить 1500 и получить все, и не всегда это как бы все ну, как бы, и надо. То, есть, то, что человек хочет получить, это невидимый как бы, замок, то чтобы он был надежным, то есть то, чтобы у него была секретность, то есть ну, соизмеримая с топовым цилиндром не то что там ее как бы не, не вскроет ни ФСБ ни СБУ ни ФБР это то есть это, двери, это уже да ближе да к это вашему, да. да да это как бы это уже чуть другое как бы, ну, в плоскость другую переходим поэтому в моем понимании то есть ну электрозамок это в первую очередь, должен быть надежным во вторую очередь он вот это имеет секретность топового цилиндра и вот это, что третье, мы переходим, вот сейчас вот на этом тоже я хотел бы уделить очень внимание, то есть в автономности работы, то есть, потому что вот это как бы то, что мы рассмотрели, блок питания, сюда геркон, то есть пропало электричество, ты пришел, прикладываешь свой магнит, супер там как бы простая, то есть система, всё, и оно все ничего не откроется, то есть ну, ничего, то есть пропало электричество, все, домой ты не попадешь, появилось электричество, да, ты зашел домой. Поэтому вот это как бы третья составляющая, ну, в моем личном понимании и вообще, ну, исходя из собственного опыта, это то, чтобы автономность. Конечно, есть замки, которые пропало электричество, и он открылся. Ну вот здесь но, не так. Ну да, да, здесь вот я же, так. я Поэтому, знаю, он, да, да, да, И это, ну, я просто хотел закончить, что это не, ну, с какой-то точки зрения это неправильно. Если замок не рассматривается как, не просто для удобства, что пойдешь с коляской, не хочется доставать ключи, нажал кнопку, мама какая-то, открыла дверь, то есть закатила коляску, она за ней закрылась, то есть это как бы, это не про секретность топового цилиндра, это чисто про удобство, то есть, э, то есть удобство, секретность, и третья составляющая автономность. Вот по автономности, что вот я неправильно, ты меня поправил, получается, но в твоем понимании. В моем понимании вот это называется автономность. А в твоем ты как сказал? В моем понимании автономность это есть такое понятие как бесперебойное питание, бесперебойное. а есть такое понятие как полностью автономный замок. Автономный это который может без сети 220 да. работать. Типа на бат, как на батарейках, да, то батарейки батарейки да. обеспечивают полностью э, автономность да, от да. всего остального да да Поэтому у нас есть замки и такие и такие угу. А второй вариант, то есть не автономность, а какой ты сказал, как это называется, ну, а как называется ты их называешь? Называется бесперебойное питание, то есть Бесперебойный... блок управления угу. замком с, угу. бесперебойным, с аккумулятором грубо говоря да, да. То есть он питается все время от сети 220, угу. если пропадает сеть он переключается на аккумулятор и таким образом может работать, ну скажем так, у нас есть модели, которые работают 4 дня, грубо да, говоря. Да. Есть модели, которые работают до 8 месяцев ну, в понятно. автономном режиме. Да, помню, То есть пропало электричество, да. 8 месяцев еще поработает в автономном режиме будет открываться с брелка, закрываться и так далее. Я Мало того, он еще и оповестит вас, когда, даже так, когда да, пропало понял, электричество понял. или когда оно появилось. Я понял, я хотел сказать, что это скорее всего просто без GSM-модуля, а он еще даже и gsm модулем, Даже да. при такой автономности, ну опять же, вот я именно буду называть это автономность, потому что я как-то для себя это именно выделил вот это свойство, как автономность. Ну скажем Поэтому, так, я да, да. Э, не рассматриваю замки, наши замки да. Филин, э, которые не имеют автономности, да. у нас таких моделей нет, у нас все модели, Да, да. Вот это я... они автономны, ну, грубо у -у -у. говоря, они могут работать без Потому что это вот от а третья составляющая, без которой не может электрозамка быть. Вот от а третья составляющая... Да, да и... и что самое, ну скажем так, важное, что э, вот... Многие делают электрозамки и используют, например, тот же бесперебойный источник питания. Я понял, да. Вот, у нас этот бесперебойный источник питания, он еще на программном уровне заложен таким образом, чтобы сообщать о, о, о времени, когда нужно в нем поменять аккумулятор. Uh -huh. В обычных бесперебойных источниках uh -huh. питания аккумулятор умер, никто об этом не знает. Ну, там что-то где-то будет пищать в кладовке, понятно. Оно он, даже пищать Ну Да, может какой-то супер. Оно даже пищать минуты, не будет, да, потому да. что э, те блоки питания их нужно обслуживать. Их нужно каждые ну два-три да, года визит. менять просто аккумулятор. Да, да, а да. как правило, люди об этом просто конечно, забывают. И конечно. вспоминают только тогда, когда электричество выключилось ну, да. и замок перестал вообще функционировать. Он закрытым остался. Ну, согласен. У нас такого не будет. Ну как бы вот этот вопрос, он такой немножко мне как бы ну по уху резанул, то есть ну вот как бы на резанул по уху в том плане, что вот это нагрелся замок, он открылся, ну типа нет, при пожаре. Нет, нагрелся, ну, это не замок нагрелся, а, а, а блоку мозги, которые а, вот там, мозги, я а понял. они, они угу. никогда не нагреются просто так ну, понятно, до уже... 70-80 градусов, Хорошо. то есть это только когда будет пожар, тогда они нагреются. Хорошо. А так они никогда не нагреются. И второе, то что резануло, поэтому, что когда, допустим, аккумулятор в негодность, он сам открылся. То есть, ну, он именно не, не, не так, что он именно не закрылся последний раз, он именно откроется вот в какой-то момент, когда вот посчитает, что... Электроника, что аккумулятор, как бы, ну, на исходной. она еще начнет издавать звуковые, если передать еще, и еще звуковые. предварительно uh -huh. будет ну, да, понят, издавать. Ну, это уже чуть лучше, да. Но При этом все... будет еще замок, можно будет им открывать ну, закрывать. Я понят, Но когда понят. аккумулятор умрет, мы просто мы замок закрыть не сможем. Хорошо. Закрыть не сможем. Хорошо. То есть Хорошо. открыть не да да, да, да, а Закрыть. закрыть. Не сможем. Ну да, да. Вот это как бы да. В основном у всех так реализовано. Поэтому что, значит, все три составляющие, которые от электрон. Тебе телефон позвонит. Да ничего, ничего, берет. то есть, ну, по каждому, потому что, может, оно где-то и есть, но вот именно по болям, человеческие боли, они вот именно основываются на, на трех болях. Это какая секретность, какая, получается, ну, то есть, автономность и надежность всего этого. Вот это, как бы, мы, в принципе, все подняли, то есть, включал, включил, да? да? Получается, ну, тогда, получается, подытожим, то есть, наверное, вот именно подытожим, то есть, уже конкретно по цифрам, то есть что сколько будет стоить, можно в конкретных цифрах, можно в соотношении там вот этот стоит, к примеру, столько, а этот в два раза больше, чем этот. То, Кстати, у же... них цена одинаковая. А, там... Не, не, я имею в виду, а, хочу по полик... полик... да по ценам да, сказать да, да. так, самые простые модели они, скажем так, чем отличаются от более сложных, тем, у -у -у. что вот в простой модели там просто открыть и закрыть да. радиопульт. Да. Открыть и закрыть. Угу. Больше никаких функций там нет. Сколько а брелков туда можно туда, как бы, ну, э, какое-то ограничение туда есть? Туда можно, по-моему, до сотни брелков. Ну, много, ну то есть да. много. И а, следующее. Нет, и сразу подытожить. Я просто, чтобы сразу людям было понятно, по, по, то есть какая примерно будет секретность этого соизмеримого, там шлагбаума, съезда во, во двор, допустим? секретность э, холодильника который пиво продают вот это стоят э, как ларьки и вот эта продавщица там открывает вот это вот радиобрелком то есть вот этот электрозамок но у него же никакая получается секретность у вот того что холодильники с пивом открывают ну понял за что я говорю ну, ну вот ну, и, типа понял. с водой да mm. то есть ну вот э, более защищенный то есть сигнал будет по сравнению допустим если с такими как бы сравнивать ну, там, же, там же если брать самый простой да, самый да простой да, замок, да, да, то... да, да то... Там полтора миллиона комбинаций, что, что там, что там. Но что просто... там, что там. то есть, Но и считать его примерно так же, изгенерировать, изгенерировать счит... с... ну, тоже примерно будет у них одинаково. Да, вопрос только, вопрос только в чем? Вопрос только в том, что где есть киоск да. или там да. тот же автомобиль, да. это открытое пространство. Да, вот да, для для квартир это, ну, скажем ну, так, понятно. совсем противоположная штука. Понятно, понятно, все, это это важно, такая, да, важная информация. Такая такая, такие модели они там скажем так, от 170 долларов. Ну вот, Примерно. и сам бюджет, то есть это очень бюджетный бюджет. вариант. По, да. по моделям, это уже более секретная комбинация радиопультов это диалоговое шифрование, которое я могу сказать точно, что никто... Всё. Вот это как бы очень интересно, сейчас по этому более подробно. Я просто подытожу, что 200 долларов, мы получаем замок за 200 долларов, полностью автономное устройство за 200 долларов, он автономный, полноценный. Да. Я хотел сказать, что и автономный. Он еще да. и при этом, как бы при потере электричества, он не выключится. Нет, не выключится. Все, то есть Мы получили, допустим, за 200 долларов. Что мы можем за 200 долларов по цилиндрам получить? Это мы там, ну это какой-то там мультилок получается, интерактив плюс. То есть, который условно вскрываемый цилиндр. Там ESEO R90 наверное даже ну, не даже за 200 долларов ну даже наверное возьмем либо какой-то там э, облой на то есть ну грубо говоря мы даже практически до топового цилиндра но опять же это мы э, получили только цилиндр а здесь мы получили полностью все устройство которое закрывается управляется а что такое цилиндр его надо что-то вставить чем-то закрыть то есть это как бы ну, разные вещи поэтому за 200 долларов мы можем собрать только замок с самым простым цилиндром по факту, то есть, ну, по факту прибют... а, если еще, а если еще защищать замочную скважину накладками магнитными там десеками, да, да это мы, мы даже то... не купим одну накладку да, то... за эти деньги да, да. не, не тут даже здесь мы то просто есть... я хочу вот люди чтобы они подчеркнули, что они могут получить за бюджет от электрозамка за 200 долларов и от механического замка. Нет, кстати, можно, допустим, поставить замок, там, какой-то барьер, премьер, да. И он, как бы, с резко совсем он где-то выйдет, там, примеру, те же деньги но это как бы видимый замок который имеет там ключи то есть поэтому все я и вот это как бы я хотел на этом важен она как раз-то и слабое звено слабое, любого замка да. дорогого это или дешевого ага, ага. поэтому замочные скважины пытаются все закрыть какими-то шторками какими-то еще приспособлениями чтобы туда нельзя было Добраться. Согласен. И вот это, что самое еще важное, то есть это удобство. Я говорю, вот это как бы, ну, на самом деле, вот эта секретность, мы все о секретности, о надежности. А вот о удобстве, на самом деле, то есть, ну, то, что самое дорогое по факту выходит, это, ну, одно из самых дорогих, это не секретность и надежность, а это еще даже удобство. То есть брелок раз открыл. То есть, поэтому здесь, допустим, там, если у тебя, там, особенно там, мамочки ходят там с колясками. То есть открыл, закрыл, получается, это тоже удобство. Поэтому зафиксировать. 200 долларов это полноценное устройство с автономностью, надежностью, с очень хорошей секретностью. И следующее решение идет уже радиобрелки, но уже вот эта система следующее, более интересная. Я, с диалоговым шифрованием да, брелки, да, коротко так, это, да, как да. они работают постоянно меняют код, да Нет, не то, да меняют код брелки с плавающим кодом так называемым вот у них плавающие они каждый раз выдают разный код просто они выдают код в одном направлении то есть получается мы нажимаем на брелок и этот разный код каждый раз разный код посылается на базу у нас здесь в наших брелках они база и брелок обмениваются информацией друг с другом и только после того, как они обменяются этой информацией, после этого мозги выдают команду открыться замку. Ни один код, да, грабер, я понял, понял. Ни один код грабер, не будет с нашей системой, программным обеспечением, потому что наша система да, его просто не увидит, она ему не ответит. Да. Она ответит только нашим пульту, поэтому понятно. такие пульты с делом они являются самые защищенные. Поэтому мы переходим в плоскость именно супер топовых цилиндров, то есть ну, по секретности, сравнивая механический замок и электромеханический, мы переходим в, как бы в область уже там Дом Диамант, в МСС, цилиндры, которые уже по сути за 10 тысяч гривен, там, от 10 до 20 тысяч гривен уже стоят. Хорошо, вот это зафиксировали. И то есть он управляет либо таким, либо еще большего формата замком. Да, либо, что интересно, в наших да, системах да. электроника да, может да. поддерживать, ну скажем так, четыре механизма вот таких в одной ага, двери. Ага. Это может быть два механизма в сторону да. замков, да. замочная часть. Да, да. И может быть два механизма в сторону петель, например. Ну я понял, да, я понял. Четыре получается, они примерно по 200, по... 2 ампера примерно, беру да, да, по 2, да то, то есть 8 на, ампер подерж... может поддержать да 8, эти 8 ампер, ампер да, и они да, будут нормально ходить Понял, и ресурс... понял. Хорошо, то есть это получается есть, а теперь вот цене, то есть сколько нет. Мы просто будем говорить именно на примере вот такой задвижки, потому что мы потом скажем... Ну, я, если не забуду, поинтересуюсь, сколько будет большого формата задвижка. Но, вообще, мы будем все примеры: вот 200 долларов на, именно на базе вот такой да, задвижки. Да, да. Следующее, то есть, сколько будет, вот это, как ты с более продвинутыми радиобрелками. На, такой же, на, таком да, же на таком же механизме. С радиопультами. Да. И кстати, там уже идет в комплекте уже идет сигнализация с датчиком замочной скважины. Она обязательно идет, то есть, или как. Она идет в комплекте. Мы да. посчитали, что, скажем так, брелок это хорошо, а да. еще сигнализация это как бы еще лучше а как, она, а как датчик, она просто сама по себе пищит или передает куда-то сигнал она просто начинает подавать звуковой сигнал в, или в тех моделях, которые без GSM ну вот именно, она, мы, мы следующую модель в вот, 200 долларов, следующая идет следующая модель там 260 долларов примерно, да, 250-260 долларов а что она дает? она дает управление вот таким механизмом она дает, по более защищенному сигналу да, она дает диалоговое шифрование да. припов, и она дает сирену в двери плюс uh -huh, датчик давай. то есть да, если, да. если попытка происходит вскрытие замка uh -huh. она просто отпугивает того кто ковыряется там понял понял понял следующее тоже автономное полностью решение. автономная решение да, да, ну хорошо. и дальше уже идут gsm, GSM то хорошо есть то есть и... gsm значит сейчас gsm gsm то есть это уже он приходит смс, отправляет, то есть отправляет, уже можешь и... удаленно его открывать, закрывать. Да, да. Да. А можно удаленно менять пользователя? Наверное, можно. Так... А, даже вот Конечно. такая. И это уже входит в следующий, получается... Конечно, мало того, во всех да, замках да. есть возможность перекодировать с самим владельцем, например брелки. Да, я понял. Например, понял. если у нас топовый какой-то цилиндр, да, да, и мы да, потеряли ключ, да, да, что да. мы делаем? Мы ну, меняем цилиндр. Я об этом обязательно об сказать. Я опять же в плоскости сравнения, мы к этому перейдем. Здесь, здесь мы просто удаляем из системы ага, пользователя. Пользователя, либо всех. И прописываем ага. по новой брелке. То есть потерянный ключ никак не откроют. И идет учет, какая-то статистика ведется вот в этом GSI, или это какой то еще следующее? То есть есть типа сведения в статистики? там приходил там или она просто э, эту статистику можно поднять э, смс-ка смс ну, можно в, поднять в с смс да, можно да, поднять да. в Wi-Fi нам замке а, это уже это, журнал он уже выйдет после вот по ценнообразованию вот этот GSM и Wi-Fi они а. идут э, примерно uh, одинаково либо что дороже мы немножко дешевле немножко за счет дороже. того что там нет э, функции уведомления на телефон охранной сигнализации Идет... а через интернет она может Нет, тоже может, не может думаю. ну то есть давай там тогда сейчас вы... чем да, удобство да. в чем что там э, можно э, там ведется журнал событий У -у -у, да. э, можно э, зам, замку э, дать э, скажем так расписание Но я помню, когда ему время... открыться когда а, ему понят, закрыться даже, автоматически понят, понят, понят, понят. Ну, да. вот например приходит допустим помощница по дому, да. по дому а, он открылся там в 10 утра угу. и там в 12 дня закрылся понял понял хорошо да это конечно же высший пилотаж То С плюс... точки зрения получения таких результатов это ну уже и только самый дорогие э -э ей же можно дать э доступ по приложению э угу. кто может дать хозяин и э он может в любое время э дать доступ так и забрать доступ угу. есть, Понял, понял. То есть это у нас идет третья получается, позиция, то есть по ценообразованию, сколько она выходит. То есть Одна вот там это порядка 270. Долларов. Ну, короче, 300, грубо говоря, Примерно долларов. То есть тут 200, 250, 300 долларов. То есть и самый, получается, дорогой идет, это GSM, получается. То, что мы о нем немножко сейчас сказали, это то, что приходит смс, это то, что можно с телефона, получается, позвонив то есть открыть замок закрыть дело в том что ну, GSM да, он думаю. на самом деле пока что на сегодняшний день является надежнее интернета да безусловно потому что роутер пропал электричество опять же все пропало поэтому да это... вот это ну ты правильно подметил да это я за это забыл мало того GSM покрытие гораздо больше чем интернет покрытие гораздо да, больше да да да я полностью с тобой согласен да это очень важная информация да это надо Подчеркну, что GSM, то есть выходит, то есть автономность Wi-Fi, именно замка под управлением Wi-Fi, она упирается, опять же, в то есть, наличие, интернета. наличие интернета, то есть, а это уже как бы не рассматривается как ну, неполная автономность, поэтому, значит, Wi-Fi это хороший вариант с точки зрения статистики, допустим, если это какие-то учреждения, к примеру. Потому что очень часто, допустим, электрозамок нужен как контроль доступа и введение статисти статистики о тот, кто пришел на работу, ушел, то есть вот это имеешь в виду, То есть карточка будет, допустим, если открываешь карточкой, он будет в журнал заносить, как именно тот пользователь открыл. Да, будет вот такой да, журнал. Да. да, это вот для учреждения, вот это третий вариант, это, наверное, чисто ну, для... Ну так, это не наша не, не том, специфика. Не да. да, не ваше это, главное направление, ваше типа частный, да, частный, частный клиент. Сектор, да, частный частный клиент, индивидуальный да. клиент. Да, а вот забудит. это больше, вот я же говорю, что вот это больше плоскость, как бы контроль управления доступом, это больше учреждения то есть поэтому да вот это наверное третий вот этот вариант он не совсем как бы на перейдем к четвертому вот этому варианту то что решишь чисто gsm сколько ты решишь около сколько gsm будет выходить то есть ну, максимальная комплектация максимальная да. стоимость это порядка там 450 тысяч. 450 но это с учетом инфракрасных шторок на да. ключевые отверстия да. Это с учетом сирены или нет? Да, с да. учетом сирены. Ну там полный, как говорится. Да, полный, да, полный. да. А если вот именно рассмотреть... Она может расти, например, как она может расти? Ну если, если больше, то, больше то, точек запирания, он большего размера. Добавлять то есть это... больше механизмов, докупать э, пульты, радиопульты. Понял, сделан, понял. А Кому-то это... кому два пульта в комплекте От обратного, мало. да. Извини, перебью. То есть от обратного. Сколько вот именно, вот именно если вот узконаправленная, то есть такую комплектацию то есть это вот один такой электроригель управляемый с GSM как бы вот этим устройством два брелка и получается, в принципе, ну и все, на этом можно остановиться. Или обязательно нужно дополнительно сирену, вот эти датчики. То есть сколько примерно такой В 400 долларов войдет такой комплект. Дешевле. Даже войдет. дешевле, где-то 350. Войдет в, 3, в 300. Даже в 3, ну, 300. Даже в 3, ну, чуть больше 300 долларов. 300 ну, надо смотреть. Ну, да, ясно, на, на сайте все модели. это есть. Да, я просто, вот для понимания, то есть мы градацию цен, то есть от 200 до 170 ты говоришь, уже полностью автономное за 200. 200, за 250 долларов это уже серьезное решение получается, которое уже э, шифрование брелков, то есть, ну и в принципе, которое уже соизмеримо с топовым цилиндром, а вот э, по плюсам, то есть по плюсам, как правильно сказал Олег, то есть потерял ключ, э, получается э, от топового цилиндра и все, то там можно перепрошить брелки, в принципе, ну, на, дистанционно. дистанционно даже, да, хорошо это получается есть, то есть и опять же мы уже допустим э, вот эту цепочку сравнения, то есть э, вот этого замка с э, механическими мы ее, наверное, потеряли на первом решении, потому что мы могли тут не надо сравнивать да их ну, они получается... все дополняют друг друга и тут да ну, получается они мы не можем говорить у, что, это, что это панацея мы не можем говорить за 300 долларов, когда мы получили решение, то есть то мы уже получили его с секретностью цилиндра там за 400 за 500 максимально, долларов за да, за 500 долларов и при этом это нужны пластины броненакладки полотно замка то есть это а вот ну, из, но при этом я как бы все равно то есть не могу не упомянуть с точки зрения объективности то есть у всех как бы людей да вот именно механически засунул туда ключ не поворачивается легко, с усилием провернул, но ты его открыл, то есть и все, вот это как бы у людей вот эта сторона, она как бы в сторону механических замков, она всегда вот как бы более ну, понятно да более понятна и она всегда э, перевешивает, то есть когда человек начинает лезть вот в эти как бы дебри, почему я снял, хотел вот это видео снять чтобы возможно люди как бы его просмотрев, оно конечно, я не надеялся, что оно получится кратко, потому что мы абсолютно не готовились к нему мы просто вот так сходу, сколько оно вышло, столько вышло. Но у кого хватит терпения, он в принципе все поймет. Ну он реально, то есть я считаю, просмотрел это видео, можно взвеси все за и против. Он и уже принять решение. Он сюда. Да, он уже придет, реши, примет решение, он, на чем ему остановиться. Механически, да, это сунул ключ, пусть он там через 20 лет уже работает двумя руками, он проворачивает, но он еще последний раз откроет его и поломает ключ, поломает ключ и там как-то его попадет то здесь допустим, да, я согласен, то есть вот этот механизм он вечный то есть вот эти как бы они вечные они кстати, ну они вот мне кажется, у них ресурс примерно такой, как у защелок в легковых машинах. Ну, либо вообще каких-то. То есть я, вот эти защелки, они... Ну, скажем так, ресурс, мы тестировали ресурс. Да, да, да. Ну, больше ну, 150 тысяч циклов, больше, это уже максимально. производитель гарантирует да. 200 тысяч. Да, мы, вот в принципе, на эти 200 тысяч да. выходим. А 150 это максимальный вот у любого замка, который здесь лежит. Э, в частном порядке, это не офис, 100 да, раз да, в день да, открывается да, дверь, а 10 это, раз в это день, 15 это больше, это не 30 я вообще говорю, вот любой замок самой высшей степени надежности, самый дорогой, там Чиза, Мультилок, ИСЕО, Матура, у них самая высокой степени надежности 150-200 тысяч циклов, это вот их не потолок, и дальше они тоже не лезут, то есть никто не делает вину, вечно не надо, то есть, конечно. Это считается уже максимум, поэтому... А вот дальше то, что идет, это уже имеет как бы ресурс, то есть полупроводники, там какие-то конденсаторы, то есть это может какой-то... Поэтому вот мы перейдем то есть, к, к тому, как это ну, можно, допустим, чтобы люди были более менее спокойны, что ну как бы мы навряд ли их успокоим этим, но в принципе, то есть, по статистике, мель, пол процента это не более чем. Да, да, вот именно не. не более чем пол, можно даже и меньше, да, чем да, пол процента. Это, это... Ты взял, да, это на самом деле даже вот цилиндр, то есть вот самый прикол, то есть вот, я же говорю, самый прикол, вот цилиндр, который там стоит 500 где-то долларов, то есть, ну вот, у него тоже, вот, я столкнулся с тем, что один раз, то есть это было, это как бы, ну, э, то есть его, естественно, поменяли и все, это я тоже посчитал примерно полпроцента, то есть, вот от всех цилиндров, у которых тоже самое, ключ, то есть, не поворачивался, то есть, был глюк такой, то есть, раз он не поворачивался, то есть, но завод на заводе была отмечена бракованная партия в тысячу штук и вот этот цилиндр попал в эту как бы ну, в тысячу штук бракованной партии то есть в моем как бы объеме это примерно вот, тоже составило где-то я считал где-то полпроцента то есть э, ну всего то есть всех цилиндров которые э, ну, дали сбой поэтому это примерно соизмеримо поэтому это чисто психологический барьер да, ну да, да это чисто психологический да, ну, в первую очередь определиться с то, что хочет получить человек, да. За 200 долларов он, скажем так, может купить себе невскрываемый там цилиндр, облой, там, эвы, туда-сюда. Но он не получит удобства, не получит, получается, смены, как бы, какой-то секретности. Если он потерял ключи от топового цилиндра, то здесь, как бы, это несоизмеримые вещи. здесь перепрошил, что-то, как бы, переделал, то есть, здесь более, как бы, ну, возможности больше поэтому в принципе по всем вопросам поднялись то есть ну и может быть немного лирики то есть ну я вот как бы предлагаю лирику и немного фантазии то есть возможно но не войдет в это видео то есть но ну, вообще то есть я вот когда ты перезвонил что подъехал то есть я вернулся я вот э, думаю блин что, как бы чуть пораньше предупредил бы чуть там подумал бы хотя бы что и как и вот мне такая как бы родилась идея, которая ко мне вот именно по пути сюда, она родилась. У если вот всегда что у тебя идет как бы развитие, то есть, ну, оно же не останавливается. То, что я говорю там, 12, 11, 12 лет назад, то, что я видел решения, они были другие совершенно. Те, что 5 лет назад были тоже другие Конечно, решения, я. то есть, ну, каждый раз идут новые решения. То есть не, ну, не думал ли ты, то есть, ну не, не проскакивали у тебя такие ли мысли о том, чтобы еще была там возможность там, какого-то то механического открывания с внешней стороны. То есть, либо это как бы противоречит той концепции, которую ты ведешь, той линии, mm. то есть, противоречит. противоречит. Я вот mm -hmm. тоже за это думал. То есть она противоречит. Она просто ну, в твоем понимании, как я понимаю, то есть, и ты, ну, это абсолютно правильно. То есть бюджет, допустим, либо вкладываешь в электрику, либо в механику вкладываешь. То есть и здесь приходится, если и туда, и туда, вот это как бы цель размывается. То есть и по сути, если бюджет ограничен, то и не то, не то не получается как бы достойным образом. А так, если фокусируешься чисто на электрике, как ты, допустим, приводил пример, можно, допустим, цилинды рассматривать невысокой секретности, а именно акцент сделать на электрической части. Датчики поставить, уведомления, то есть все это как бы... И второй как бы, путь развития событий, это чисто уйти в механику, которая по, по факту, то есть, чтобы ее заметить, она минимум в два раза будет стоить дороже. То есть минимум в два раза, а то и больше, в несколько раз дороже. Но вот если бы такое, так чисто с точки зрения фантазии был бы какой-то там цилиндрик вот там типа как эфа даже который ну, там даже не рассматривался чисто открывается но опять же к нему есть ключевое отверстие то есть его ну, можно как бы повредить с одной нет, стороны даже фантазировать ну, сложно фантазировать сложно потому фантазировать что, сложно. Даже... Потому что э, те замки которые э, электро замки да. которые например там э, с биометрикой да или например с какой-то кодовой клавиатурой, да, да. Э, которая можно там, код набрал и, да, и так да. далее. Все это ну, уже, проти уже противоречит, потому что э, наша, наша концепция это абсолютно невидимая, абсолютно скрытая, э, это, это должна быть, должен быть сюрприз. Это должен быть неожиданность, помню. что здесь вообще. Ну, не, ну понимаю, понимаю, есть, да, я понимаю, то есть, ну я согласен, да, ну я я так и ну как бы я и не сомневался, что у тебя именно такая точка зрения, но есть как бы решения, которые и получается, ну вот как я говорил, что вот эти вот супердорги и SEO, то есть то там же и цилиндр вставляется. И можно его ставить, можно и не ставить. И в большинстве случаев, на самом деле, его еще и ставят цилиндр. то есть При том, что он может вообще как бы не иметь никаких ключевых отверстий, но он почему-то, ну это же, вот в чем и прикол. То есть почему я говорю, что ты думаешь как в этом направлении, но как подсказывает, допустим, веяние допустим, и потребность, то, ну опять же, может быть это то, что в этом, как бы, ну, это в таком уже супертоповом ценовом диапазоне всегда ставится еще и цилиндр. То есть, вот его обязательно ставится. Иногда да, у него еще там ставится магнитная как бы накладка. Но сам смысл, что все равно у людей даже там при бюджете, это мы же говорили, допустим, за только сам замок там полторы-две тысячи евро, а еще к нему будет стоить цен цилиндр там ну, да. 300-500 евро. То есть, ну, а еще и магнитная накладка, то есть по факту это еще там, грубо говоря, плюс 1000 евро. То есть все равно еще как бы и в эту лезут, то, то есть, еще и в механическую часть ну да и видишь по факту выходит очень дорого поэтому согласен то есть вот это решение но его надо рассматривать как чисто с наружной стороны никаких ключевых отверстий никаких как бы ничего ничего ну хорошо тогда в принципе обсудили благодарю что ты приехал я тебя э, вот несколько раз зазывал вот именно чтобы э, мы об, обсудили вот именно вот эти все больные моменты. Больные моменты это как по функционалу, так и по стоимости, чтобы их зафиксировать. Да, ну, все остальное, да, все остальное или... уже, да, есть на сайте. В свободном доступе очень все это есть. Но вот мы, мы, возможно, не так кратко, но хотя бы попытались уместить вот в эти, там, не знаю, сколько, минут 20 или больше. Сейчас. Сколько? По времени, сколько думаешь? 55 минут. 55, до да хрена. Ну, блин, ладно, уже. Короче, самые. Самые получается, стойкие, может быть, просмотры. <смех> все тогда благодарю, Олег. Тогда все. Хорошо, тогда туши. То есть это поэтому. Мы можем начало это... переписать.